Всем привет! Вы на канале Белая Рысь. Коротенький, но важный ролик, касающийся каждого. Смотрите до конца. Минфин решил конфисковать подозрительные накопления россиян. Соответствующий законопроект внесен в правительство. Пока остается неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение. Поехали! Конфискованные у коррупционеров деньги в России раздадут пенсионерам. Как выяснили известия, Минфин готовит поправки в гражданские бюджетные кодексы. Согласно документу, средства, законность получения которых невозможно доказать, после изъятия будут переводиться в пенсионный фонд. Что касается денежных средств, в Минфине оперативно не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки, а также какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнения контролирующих органов. В министерстве отметили, по сути, это технически Правка. Сами поправки касаются уточнений, вносимых в бюджетный кодекс, чтобы получить возможность конфисковать в пользу ПФР не только имущество, как было раньше, но и деньги, если доказать их законность не удалось. А теперь самый интересный момент – вишенка на торте. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которые распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. А теперь пусть каждый из вас вспомнит, на каких счетах и сколько у него лежит. И сможете ли вы в один прекрасный момент обосновать появление этих сумм? Как вы понимаете, отмазка типа ⁇ Я собирал на квартиру, на машину или на отдых ⁇ для налоговой необоснования наличия у вас денег. А вдруг вы добыли их противозаконным или даже преступным путем и налоги не заплатили. А значит, прощай накопление, здравствуй, ПФР. Напишите в комментариях, как вы относитесь к такой прекрасной с точки зрения ПФР-инициативе. Поделитесь этим роликом в соцсетях, мессенджерах, WhatsApp, Viber, Telegram, что там у нас еще есть. За лайк спасибо. И подписывайтесь, тогда не пропустите очередной ролик. Это второй за сегодня. Проверьте, кстати, если уже подписаны, а колокольчик у вас нажат, а пункт «Все» выбран, если да, то все нормально. С вами был канал Белая Рысь. Пока.